Очень много знала бы о том, как его семье принято, как относится к женщинам. Но... Очень важно, сегодня в эфире мы говорим с психологом Лили Найдёновой, не просто психологом, а еще и а, сваха, это профессиональный свах, который нам написал, да, угу. какое-то начало. Майдё, давайте еще раз, да, пара женщин, какие стадии проходят. Первая да, стадия... давайте э, так, повторим да. стадии. А, первая стадия – это когда люди-близняшки как я это называю, то есть ты – это я, а я – это ты, она так и называется, да? и когда я тебя понимаю, ты меня понимаешь. И это гормональный высокий фон, фон – это уровень влюбленности, когда люди, что бы ты ни сказал, это вот такой взгляд, и, в общем-то, ты – свет в окне. Вторая стадия – полная противоположность, когда ты не не я, а я не ты. Люди замечают разницу, и тогда начинается вот этот конфликт, ты меня не понимаешь ты меня не слышишь, ты меня не слушаешь и так далее. И я полностью, Елена, с вами согласна в том моменте, что люди, какие были, такие и остались. Поэтому очень удивительно, когда а, только что мы были не разлей вода, и тут мне такие обвинения сыпятся. Человек, мягко выражаясь, удивляется. Ну и плюс физика действия равно противодействие. Мы начинаем спорить по этому вопросу. И третья стадия, когда эта разница принимается парой. То есть ты мужчина, я женщина, у меня что-то хорошо это получается, у тебя что-то хорошо это получается. Ладно, так и быть, посмотрим, что с этим сделать. И четвертая стадия полного принятия, я тут шутила, что в нашей семье это где-то после 20 лет наступило, когда а, мы начинаем пользоваться этими различиями, а, когда мы а, начинаем а, на этом строить наши семейные отношения. То есть за это время мы договорились, кто у нас за что принимает. Верно отвечает. Мы договорились, что у нас удобно, что неудобно. И здесь вот внимание про то, что как таковых правил, прям вот женщина моет посуду, готовит и убирает. А обычно да, так бывает. Но если мужчина что-то хочет делать, или, возможно, у женщины нет такой нежелания, невозможности стоять там на кухне с утра до вечера, я вижу сейчас пару, у которых очень гибкие правила, и очень э, гибко они могут, у них может за готовку отвечать мужчина, а как раз-таки за какие-то там механизмы отвечает женщина, если она на каком-нибудь производстве работает, она в этом соображает. Да, понимаете, мой будущий муж, он да? Или он, конечно, вот теперь себя, он да. вот теперь давайте вернемся к стадии свиданий потому что если у нас не было стадии ухаживания то нам крайне сложно сохранить брак мы отбросим ту реальность, которая сейчас есть, и то убеждение, когда нужно обязательно все попробовать, все сделать, и тогда вообще для меня загадка, почему люди женятся, если честно. Загадка, я имею в виду то, что ну, это же логично, да, отдать 200 тысяч за то, что у тебя и так есть. Поэтому я, я поэтому про загадку так и выражаюсь. Да. Вот, то есть, что я пытаюсь сказать? Единственное, что действительно, стоит проверять на свидание это уровень ценностей то есть у каждого человека действительно есть ценности и это и политические взгляды это и религиозные взгляды возможно национальные взгляды возможно причастность к каким-либо вещам и вообще убеждения что для нас важно? Жена должна дома сидеть и детей рожать, или жена должна работать, развиваться наравне с мужем, или у мужа есть какие-то перспективы и какое-то желание жениться и чего-то добиваться и так далее. То есть, насколько это как, оговаривается, насколько важно. Приведу простой пример, когда... А мужчина разговаривает, я говорю, почему вы расстались Он говорит, мы встречались полтора месяца, и выяснилось, что она нерелигиозна. Я говорю, как полтора месяца? Чем вы занимались все это время, если то, что она нерелигиозна, это было понятно на первом-втором свидании? То есть чем вы занимались на этих свиданиях? Почему вы действительно не выяснили те ценности, которые для вас важны были? А вот. Бывают моменты, когда люди начинают даже не разговаривать, а выяснять какие-то моменты после свадьбы. И не зря есть даже поговорки про то, что лодка любви разбилась о быт. И здесь очень интересный момент. Дело в том, что два человека, соединяясь в общий проект под названием «Семья», они приходят в какой-то общему сожительству, да, то есть э, живут вместе. Соответственно, женщина пришла со своим укладом семейным, э, мужчина э, пришел э, со своим семейным укладом. И тогда начинается этот великий спор, чей уклад жизни лучше и кто должен побеждать. У нас снова порвался, так что... о том что э, обычно отношения проходят несколько фаз да первый раз когда мы понимаем что э, мы не согласны мы начинаем видеть разницу и вот на этом периоде как раз наверное большинство разводов происходит да а третий этап когда мы понимаем что да мы различны но мы принимаем эти различия да я думаю так ты по-другому и научимся каким-то образом взаимодействовать и четвертый когда мы реально э, Угу. А попытка номер 4. Я скоро с первой серии все буду пересказывать. Просто стараюсь в трех предложений пересказать, чтобы было 20 минут до этого. Сегодня, как я иногда шучу, думали вчера понедельник, а сегодня еще и вторник. Вот это про нас сейчас да. с вами. Итак, я что хотела еще сказать. Давайте вернемся к свиданиям и к выборам. Да? я согласна про то, что нужно действительно поговорить с человеком. У меня есть прекрасные примеры жизни, когда человек, не выходя со мной ни на какие свидания, задав мне три вопроса, все про меня понял. Вопросы были следующие. Это где-то на сайтах знакомств, как я иногда шучу, по долгу службы я там иногда бываю. Да? И он мне задал простые вопросы. Он говорит, у тебя есть животные? Я говорю, нет. А на фитнес ходишь? Я говорю, нет. А английский учишь? Нет. Он говорит, ты замужем? То есть человек э, знал свои некоторые вопросы, которые э, подходят к целевой аудитории, и он меня очень быстро, за какую-то минуту вычислил, и я не могла ж не согласиться, действительно, я замужем, и действительно, мне все вот эти увлечения одиноких людей неинтересны. Мне на них нет ни времени, ни желания. А вот что я пытаюсь сказать: действительно можно ходить на свидание и наслаждаться друг другом. И тут совершенно другой пример, когда мне человек рассказывал про то, что они расстались с девушкой. Я говорю: почему? Он говорит: знаете, мы месяца два встречались, и я выяснила, что она не очень религиозна. А я религиозен. Я говорю, простите, как два месяца? Это уровень первое-второе свидание. Чего вы два месяца делали? Да. Вы чем занимались-то все это время? О чем вы говорили и это время? То есть что я пытаюсь сказать? Действительно, Елена, полностью с вами согласна, что мы можем иметь разные интересы. Мы можем иметь разные какие-то представления о чем-то. Но есть такой уровень как ценности. И тогда действительно, если человек хочет, неважно даже мужчина или женщина, 10 детей или развиваться, да, то есть это противоречащие мнение. Да. И здесь нужно еще посмотреть, насколько это серьезно, потому что я видела женщин, которые не хотели иметь детей, пока замуж не вышли и не влюбились, и тогда они понимают, что от любимого мужчина, они готовы рожать. Да. А пока у них нет любимого мужчины, но ну, это вообще сложно тогда понимать тогда они и замуж не хотят тогда они и детей не хотят то есть эти вещи могут проходить точно так же как какие-то принципиальные вопросы по поводу переезда друг к другу если люди хотят договориться они могут это сделать если не хотят они найдут почему это не сделать а вот ценности то есть саморазвитие, религиозные какие-то моменты, церковные какие-то моменты, например, я очень с большими вопросами отношусь к бракам или вообще к отношениям. Всегда, когда э, ко мне такие люди стучатся, я всегда задаю вопросы. Ребята, а как потом дети будут? Не, ну как, это далеко? Я говорю, нет, ребята, это недалеко. Если у нас мусульманство и христианство, и тогда встанет вопрос, мы обрезаем или мы крестим, и это очень принципиальный вопрос, то есть это очень серьезный вопрос. Поэтому лучше на берегу договориться по этому поводу, потому что есть люди, которым это важно, есть которым не важно. Вот. И плюс родственники в этот момент тоже начинают очень активироваться. И тому подобного рода вещи. Там какие-то политические взгляды. У меня недавно был тоже интересный случай. Я говорю, что же вы расстались? Он говорит, не поверите, из-за Навального. Я говорю, господи, это так как? Я сам в шоке забавная история то есть э, люди э, с нарушенной коммуникации назовем это так это те ребята которые к вам и приходят и тогда э, есть такая триангуляция да, когда у нас навальный где-то тут и вместо того чтобы поговорить друг с другом и судя по тому что у мужчины было очень много претензий к женщине э, и он так и хлопнул дверью типа оставайся и спорь сама с собой Непонятно, о чем они спорили, потому что она говорит, слушай, ну мне как-то, мне просто было интересно поговорить, и я ему так и говорила, с тебя напрягать, я видела, что это происходит, а что я не до конца понимала, и вот они вместо того, чтобы разговаривать друг с другом, они разговаривают через Навального. Туда-сюда, туда-сюда, да? И таким образом часто в отношениях бывает третий. И вот это тот момент, когда говорят, почему ваш брак распался? Вы знаете, свекровь лезла, там, я не знаю, теща лезла, там дети мешают и так далее. То есть вместо разговора друг с другом людям иногда проще поговорить через третьего. Я думаю, Елена, вы бываете в роли этого третьего, когда вы начинаете разговаривать с ними как медиатор. Потому что... При... Так как у них нарушена коммуникация, и они не могут разговаривать друг с другом, то, к сожалению, третий в отношениях, очень образная история, но он имеет место быть. На этом месте я видела и собак, и кошек, и друзей, и кого только там нет. Да? А вот, поэтому, если мы хотим получать на правильные Вопросы, правильные ответы, то прежде всего я считаю, что действительно нужно иметь некоторый список этих вопросов. Но здесь тоже интересная история. Ко мне мой клиент обращается и говорит, Лиля, почему женщины такие меркантильные? Я говорю, «Ну, расскажите, как вы это поняли. Ну, вы понимаете, они у меня постоянно спрашивают, кем я работаю? Я говорю, я правильно понимаю, что вы считаете, что в голове у каждой женщины чуть, чуть по всем зарплатам города Воронежа, да? То есть, если вы сказали, что вы там менеджер по продажам, она быстренько в почитала, сколько вы получаете. Он говорю, в смысле? Я говорю, вот я про в смысле. Я говорю, понимаете, она у вас не спрашивает, сколько вы получаете. Ну а зачем она тогда спрашивает про работу? Я говорю, понимаете, она у вас спрашивает уровень интеллекта, образованности, как вы вообще на этот мир смотрите. А вот оно что. То есть вот это про уровень ценности и смотрите, как интересно. У девушки он ничего не спросил. Он написал мне: "Хорошо, хотя бы у него есть куда написать". И он у меня спросил, причем смотрите, что он спросил. Он не спросил, что имеют в виду девушки, когда спрашивают, да? То есть он, не, это так называемый неправильный вопрос. А он сразу спросил такую претензию. А что это девушки такие меркантильные? У него уже вывод. Он уже э, заборчики поставил от нечастных девушек, которые нацелены на его деньги. Э, большой вопрос, сколько там вообще денег. То есть вот этот момент, он, э, я всегда говорю ребятам, мне говорю, слушайте, ну деньги уже у всех есть. Слава богу, а-ля 90-е закончились. У нас э, на улицах никто не валяется. А вот э, Более того, э, сейчас и мужчины, и женщины зарабатывают. И поэтому... Э, нет этой проблемы, что прям вот э, как в 90-е у нас девушки пачками за границу выходили от нищей жизни, да. А вот, э, но память у мужчин хорошая, и она у них осталась. Более того, я часто спрашиваю мужчин, я говорю, хорошо, если вы девушке не даете денег, что вы тогда ей даете? Вот тогда и наступает настоящий рор в башке. А, то есть, э, если вы боитесь, что вас там поимеют э, на деньги, неважно, женщина это мужчина, Тогда придумайте альтернативу. Или тогда э, научитесь договариваться с человеком. Потому что я знаю семьи, которые э, получают каждый как бы свои деньги. Они где-то складываются, где-то что-то на себя мужчина взял, что-то женщина взяла. И они договариваются, то есть они вместе живут. А, есть... как я поняла, важный вопрос. Это очень важный вопрос. Нет, это очень важный вопрос. Серьезные взгляды, которые обязательно надо обсудить, однозначно. Конечно. Второй это финансовый вопрос, который обязательно… О деньгах вообще сейчас надо говорить открыто. Особенно, когда есть убеждение у человека, что если мужчина получает меньше меня, он не мужчина. Если женщина меня попросила купить мороженое, то она меркантильная. То есть эти моменты действительно нужно обсуждать. Чтобы… Зашли, быт, да? есть, понять, вот по поводу понять. быта чуть-чуть подробнее. Дело в том, что быт мы можем проследить, опять-таки, только тогда, когда мы соединяемся вместе. И... Сейчас, одну секунду. Да, очень конечно. часто говорят а, женщины, говорят, что а вот мой муж такой-то, такой-то, все один в один, как было в его семье. Ну, естественно. Вот это очень часто. То есть точно так же, как у него мама ведет хозяйство, точно так же, как мама думает, точно так же, как было у него в семье. Я говорю, ну, вы же видели это? Но я думала, что... Я это и нас хотела сказал. рассказать, Елена, у нас есть, нам преподаватели рассказывали шикарный совершенно пример, когда люди еще не прожили год, и очередной конфликт, они пришли к психологу, и она говорит, ну расскажите, по поводу чего у вас конфликт, вот прям последнюю историю, оказывается, молодые, они же близняшки, и поэтому они все делают вместе. Если бы они распределили обязанности и кто-то один что-то делал, вообще вот таких проблем было бы гораздо меньше, но у них они варили сосиски. И оказалось, что в одной семье сосиски чистят, когда варят, а в другой не чистят, когда варят. И, в общем-то, у них там до великого скандала доходило дело с обзывательствами, естественно, в конце. Потому что а, единственный момент вот в данной ситуации – это общие интересы. Потому что один... Человек про здоровье печется, э, важно там их почистить, чтобы они проварились. И второй печется о здоровье, потому что важно их не чистить, чтобы микробы не налетели. А вот, и простое распределение обязанностей, э, если бы там, я не знаю, или парень или девушка э, в одиночестве сварили эти сосиски, вообще проблем бы не было. И тогда я полностью да. согласна. Э, действительно, вот этот момент, когда э, лодка любви обыт. Имеется в виду именно это, потому что когда мы пришли с разными взглядами на жизнь, я соглашусь, но тогда что мы из этого делаем? Либо мы устраиваем ринг. Кто кого победит, кто кого побьет, кто у нас тут главный, кого мы слушать будем. И, как я часто говорю, на не с не все живыми выходят. Да? Либо мы устраиваем отношения по принципу стадион. Мы оба смотрим в одну сторону и делаем один проект под названием «Семья». И тогда здесь мы живем из фрейма «Я хороший, ты хороший». Вместе мы хорошие люди. То есть у нас хорошие идеи, хорошие цели. И у нас нет задачи выбрать, кто начальник, кто дурак. Да, потому что вот в этом отношениях рынка обязательно надо выбирать, кого мы бить будем, кого нет. И еще, кстати, я заметила интересную тенденцию. Иногда есть люди, которые ничего не говорят своим партнерам, неважно, мужчина это или женщина, и проходит годика как два, иногда меньше, иногда больше, и они говорят, все, я устала, я ухожу. У человека шок, потому что он говорит, в смысле? Все было нормально, это у тебя было нормально, мне уже надоело страдать. То есть человек сидит, ждет, пока его партнер угадает что-то, даже сама, скорее всего, не знает, что угадывать-то, собственно. И не дождавшись за два года этой угадайки, она решает, что ее не любят. То есть это опять вот те наручные коммуникации, о которых вы начали эфир. Потому что без разговора друг с другом ничего не получается. Это однозначно. И э, все-таки я бы еще э, вспомнила про возраст потому что в 20 лет у нас гормонов как-то побольше, чем в 30-40. Иногда люди даже считают, что там, в 40-50 влюбиться невозможно. Здесь у меня хорошие новости, это вы сильно ошибаетесь. Я вообще считаю, что без любви в семье делать нечего, потому что я только что говорила про тех людей, которые попытались потерпеть, ничего у них не вышло. Да? А вот, это первый момент. И второй момент. Я имею в виду про то, что здесь уже тогда надо оговаривать не только те элементарные вещи и какие-то цели на будущее, да, которые в 20 лет мы плюс-минус все одинаковые. А здесь мы уже говорим о имуществе, которое есть, здесь мы уже говорим о детях, которые есть, здесь мы уже на берегу вообще о много чем договариваемся, потому что э, очень много конфликтов, которые э, вообще никак даже к психологам не относятся. Иногда у меня спрашивают, чистейшей воды юридические вопросы, чуть-чуть с психологической точки зрения, вот он же не прав, что он моих детей лишает да, от чего-нибудь или наоборот. Да? То есть, например, там взрослые дети у мужчины или у женщины начинают претендовать на что-то, то есть конфликты возникают, но люди жили, не тужили, у них все было нормально. И в какой-то определенный момент вдруг выясняется, что есть дети с одной стороны, с другой стороны. Понятно, что этот вдруг сейчас в больших кавычках. То есть этот момент, во-первых, действительно можно оговорить на берегу, но даже когда он возник, все равно имеет смысл сесть и по-честному поговорить друг с другом. И поговорить, как это видится, как это чувствуется и тому подобного рода вещи. Потому что... Понимаю, что вот, вот этот первоначальный сбор, он, то он обязательно должен быть, а второе, мы обсуждаем те ценности, которые для нас важны. То есть мы сначала должны понять, что для нас важно, а потом это обсудить и своим будущим партнерам. Совершенно верно. И мы для себя должны понять и решить, без чего я не могу жить, а с чем я могу жить. Это важный момент. И знаете, я видела такие пары, когда женщина издалека приехала к мужчине Воронеж. Она была сыроедом, а он нормальный мужчина, который кушать все. И она говорит: "Да, я справлюсь, я потерплю это, ничего страшного, я просто готовлю". Ну и далее по тексту. Они прожили вместе три месяца. А человек не то из Тюмени, не то из Новосибирска ехал, то есть достаточно далеко. Она там продала квартиру. А вот и э, через три месяца она ему выдала интересную вещь. Она говорит: "Знаешь, я не могу готовить тебе, потому что когда я к тебе готовлю, я тоже хочу кушать". И Именно этот фактор она предъявила как э, повод для развода. А вот, э, то есть э, я что пытаюсь сказать, когда мы хотим наступить на горло своей песни, потерпеть, и если она к нему приезжала в гости, неделю готовила, я честно думаю, что у нее это получалось. Да? А когда это было три месяца, она понимала, что это просветное завтра, да, потому что надо каждый день плюс-минус это делать. И тогда у нее возникли вопросы. То есть, если мы договариваемся на какое-то терпение, Ребята, это не то место, где можно потерпеть. Потерпеть можно 9 месяцев беременности, потерпеть можно 4 года образования. И в христианской традиции это называется смирение, потому что мы не ускорим этот процесс и тому подобного рода вещи. А терпеть любовь, терпеть отношения, терпеть семью, это не то место, где можно терпеть. И вот здесь очень важно вообще адекватность принятия решений. То, что любовь, однозначно да, однозначно да. И, и тогда э, подумайте о выборе, потому что я видела людей. Э, мне человек рассказывал только что про то, как она вышла из очень неконструктивных отношений. И тут у нее два человека. А один человек, э, который нормально зарабатывает, адекватные предложения делает, Честно, не помню. По-моему, свечной завод и что-то с церковью у него связано было. И второй – это человек, с которым мы случайно познакомились. Он сидит в тюрьме, и он очень похож на ее первого мужа по деструктивности. Не будем углубляться. И когда я ее спрашиваю, кого вам хочется выбрать, она говорит, мне вот этого жалко, который в тюрьме. Этот-то не пропадет без меня. А вот это. То есть она делает практически, как я называю, здравствуй, граблюсь, снова я. Да? Вот. Поэтому э, здесь это тот момент, когда все-таки имеет смысл э, работы со специалистом. И опять-таки не обольщайтесь, что специалист – это такой волшебник, который будет палочкой махать, и у вас все получится. Я иногда сталкиваюсь с людьми, которые приходят, ну, психолог, я говорю, да, я тогда, <смех> но это же не повод ничего не делать, да? то есть оказывается, что надо еще с психологом работать, то есть не просто прийти в кабинет и посмотреть мой интерьер, то есть от этого психолог действительно не помогает, то есть надо а еще и делать. Вот да, мы, конечно. Допустим, ну вот допустим, да, есть у меня какие-то два выбора. Вот есть uh -huh. у меня два ухажера, которые претендуют на мою руку и сердце. Uh -huh. И Вроде как обоим они не милы, и не, могу ли я, и не могу я среди них выбрать, и разговор я с ними провела, и религиозный взгляд у нас одинаковые. и на быть семью, я имею в виду, на важные вопросы, да, у нас тоже вроде как одинаковый какой-то э, взгляд, и вроде все, мы сходимся, и все сходятся, а как в этом случае выбрать? Вот теперь любовь, вот теперь она. Вот да, теперь да, есть да. самое место и время. Я так понимаю, что да, выбрать тут можно только выбрать а, и сделать именно правильный выбор может только здоровый человек. Да? То есть сначала психолог, а потом любовь и здоровье, чтобы не получилось, как в вашей ситуации с, с, с этим сидельцем. А... А теперь рассказываю, как мы выбираем партнера на самом-то деле. А, значит, кстати, по поводу психологии. Действительно, сначала появилось брачное агентство «Кузница счастья», оно существует уже а, с 2011 года, то есть 10 лет. А, и я уперлась в то, что есть три категории клиентов. Я не устаю рассказывать эту историю. Первое, когда люди приходят, знакомятся и уходят. Да, как вы это назвали? Прекрасные, здоровые люди. У меня есть вообще пример, когда женщина с тремя детьми вышла замуж, теперь у нее пять. То есть они еще своих двоих нарожали. То есть одно другому не мешает, несмотря на все социальные шаблоны. А вот. А, есть люди, которые мне звонят и говорят, ну чем вы мне поможете? Я всегда рада, потому что я понимаю, что они сейчас экономят мое собственное время. И мне не надо с ними встречаться, их не надо не уговаривать, еще что-то. Я вообще никогда клиентов не уговариваю. Некоторые даже обижаются. Вот вам что, прям деньги не нужны? Я говорю, ребята, я знаю, от чего я отказываюсь. Вот. Это точно не про деньги история. И есть третья категория благодаря которой как раз таки я и стала психологом и как раз таки моя специализация это отношения когда люди говорят что хотят они действительно не врут они не шутят но у них ничего не получается и там совершенно крамольные истории и по 10 лет люди на свидания ходят и у меня в кабинете девушка одна посчитала что она 27 лет мужчину в глаза не видела как именно мужчину и она пять раз пересчитывала говорит мне не может быть то есть, э, в моем кабинете вообще как вы говорите о Знание к людям иногда приходит, да, а вот, поэтому я соглашусь с тем, что психология действительно важна, особенно если мы говорим про третью категорию, и тут я соглашусь еще с тем, что действительно брачное агентство – это не первое место, куда люди приходят. Естественно, они сначала пробуют другие способы, и всегда люди, которые приходят, у них есть некоторый опыт. Есть у меня простой тест, это даже не я выдумала, про то, какой партнер вам подходит. И, кстати, это относится часто не только к семейной жизни. Мы сегодня вроде как про это говорим, но на самом деле партнер очень растяжимое понятие. И если кто-то был внимателен, то очень часто начальник похож там, на маму или на папу. Какие-то люди, которые друзья там по жизни, какие-то люди встречаются, они точно так же похожи первый момент который мы при выборе учитываем это образ и подобие как я говорю тут был вопрос по поводу противоположности притягиваются или таки нет Магнетизм это у железа как я говорю когда противоположности притягиваются а люди по образу и подобию то есть мы похожи друг на друга. Очень часто у них похожая семейная история, семейно-родовая история. Более того, я всегда метафору даю, как, похожи как замок и ключ. То есть они внешне не похожи, но при этом только этот ключ открывает этот замок. Так вот, тест, когда мы говорим про то, как партнер вам подходит, он состоит из четырех пунктов. И если кто-то сильно внимательный или кому-то интересно, можете за нами записать и посмотреть, так ли это. Повторюсь, у меня чуть-чуть опыта в браке, поэтому я проверила все пункты. Итак. Мы берем две колонки, женская и мужская. И в эти колонки мы записываем сначала те качества, которые нас раздражали в близких нам людях. Это женщины, это мама, бабушка, сестра, возможно, с какой-то тетей мы жили под одной крышей. То есть мы учитываем таких близких людей, причем именно семья, не соседи, никто-либо еще туда не входит. И М – это мужчины, соответственно, это папа, дедушка, брат, то есть какой-то какие-то родственники. И вот то, что мы запомнили в детстве из негатива и то, что нас раздражало, мы записали. Второй момент – это то же самое, те же самые люди, но только позитив. Мы же знаем, что у всех есть достоинства и недостатки. И со взрослых позиций это гораздо легче посмотреть. Третий пункт. Мы вспоминаем какое-то детское событие, когда мы ощущали себя очень счастливыми. И когда нам было очень... Классно, очень здорово. Что мы, что мы тогда делали, что мы чувствовали, как нам тогда было. И последний в этом тесте пункт, когда мы вспоминаем тоже детское событие, но со знаком минус. И тоже вспоминаем, что мы делали, что хотелось сделать, как мы себя чувствовали и так далее. И вот расшифровка этого теста очень простая. Первый пункт, мы помним, что это недостатки, да? Это те качества, которые есть в нашем партнере. У Грея есть прекрасная в его книжке «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Кстати, очень горячо рекомендую. Там просто учебник для гендера, для различия мужчин и женщин. Это прекрасная вещь. Так вот, одна из последних глав, она называется «Стоит только влюбиться». И тогда мужчина, и вообще наш партнер, начинает показывать паттерны поведения тех родственников, которые меня раздражали. И вот здесь, кстати, нету вот этой закономерности прям вот один в один, когда э, девочки на папах женятся, мальчики на мамах. Э, как раз-таки, если мама заряженный герой нашей семьи, то очень часто мой партнер похож как раз-таки на маму, если для меня он такой заряженный. Э, если у меня папа заряженный, то моя жена может на моего папу быть вот так похожа. Но все не так грустно. У нас же есть еще три пункта. Да? Итак, нам даны эти качества в партнере, чтобы рядом с нами мы перешли во второй пункт, когда достоинства, которые мы тоже можем видеть. И третий пункт ⁇ это когда мы вспоминаем счастливый момент. Это то наше ощущение, то наше счастье, которое мы испытываем, когда мы являемся сами собой и когда мы делаем то, что мы хотим и то, что нам нравится. Соответственно, последний пункт ⁇ это те наши чувства, и ощущения, когда мы наступаем на горло своей песни. Вот почему потерпеть не получится. Да? Можете проверить, посмотреть. Я когда проводила такого рода тесты, иногда я видела такую реакцию. «Боже, вот это! Мой партнер! И что с этим делать? Зачем мне такое надо?» То есть э, вот теперь мы будем говорить про правильно, неправильно, как у нас пятый алкоголик в выборе и так далее. Да? И почему выбор тюремщика нам светит каждый раз вместо э, зарабатывающего мужчины? Потому что у каждого человека есть такая вещь, как картинка мира. Да? Я так вижу, я так слышу. Эта картинка мира работает до 7 лет. Да? Кстати, это я, наверное, не сказала, что в этом тесте, мы все делаем, все наши родственники, ощущения как раз таки из детства, то есть до семи лет, как раз в это время формируется картинка мира. И в этой картинке мира записан портрет любимого человека. Соответственно, мы этого любимого человека узнаем из тысячи, как поется в той песне. Единственное, иногда бывают моменты, когда, вы знаете, у меня было два мужа, и было очень разное. И тогда я задаю простой вопрос. Ваши папа и мама сильно отличаются? Да они вообще разные. И тогда мы один раз на папе женились, один раз на маме женились, и что-то нас оба раза не очень устраивает, как правило. Потому что там какой-то рохляп был маленький, какой-то ужасный этот, какой-то вообще весь деспот и так далее. И в итоге я говорю, ну тут только один шанс жениться на том, кто вам подходит они а на папе не на маме вот. и кстати есть еще очень интересная техника когда мы начинаем видеть своего родителя в своем партнере можно так про себя и говорить потому что ваш партнер не в курсе чего вы там видите да и тогда мы говорим допустим ты кирилл ты не папа или мы говорим ты оля ты не мама да? То есть, таким образом мы как бы разъединяем тот ужас, который у нас творится в глазах, потому что для нас это привычное видение. И еще часто меня спрашивают, зачем у нас вообще отношения. Так, ну так как я ручков не нашла, извините, будут на пальцах. А я хотела спросить, доктор, доктор, это вообще лечится, вот не выходить замуж за папу, за маму? Психолог, психолог. Самое время выбери меня. Выбери меня. Это, понимаете как, папа, мама, это же неплохая история. Другой вопрос, что мы из этого делаем? И картинку мира делаю я. И это прекрасная история, потому что сейчас очень модно выбирать виноватых. И то у нас родители не такие, то у нас дети не такие. И если я делаю картинку мира, соответственно, я могу ее переделать потому что если я одеваю это платье это один разговор а если на меня что-то надели то это совсем другой разговор здесь то же самое то что на эту картинку влияют родственники да я согласна но это не значит ну нам же 7 лет уже на раз да то есть в определенном возрасте И я часто работаю именно с этим я работаю на 4 уровня глубины это личностные семейные родовой исторический уровни, да? и исторические уровни и в этот момент мы прорабатываем вот эти вот моменты, когда мы выходим из вот этих семейно-родовых сценариев, когда мы заканчиваем войны, заканчиваем какие-то неурядицы, заканчиваем какое-то видение. Мало ли что человеку показалось его 7 лет. И мы позволяем человеку быть, во-первых, взрослым, во-вторых, жить своей жизнью. Это еще, если я правильно помню, в Библии где-то написано, что сын за отца не отвечает. И это же по факту так. То есть, на самом деле, мы вообще ни разу не на мамах и на папах женимся, а мы женимся на мужчинах и на женщинах. И, собственно говоря, чем раньше мы придем ко второму пункту, тем нам же веселее и лучше. И когда а, люди начинают тоже видеть в своем партнере ужасного мама или папу, они тоже пытаются развестись и говорят, о, это я дома столько терпела, а сейчас еще вот это мне всю жизнь терпеть. Это тоже такой уровень чуть-чуть незнания. А вот, а на вот с... у меня вопрос, вот да, конечно. меня тоже очень интересует. Этот вопрос, мы немножечко его коснулись, да, когда мы говорили, что каждый приходит из своей семьи. Вот раньше, Конечно. да, как раньше было, семья выбирала семью, и молодых выдавали за семью. То есть наши семьи похожи, не знаю, мы там бояре, или мы торговцы, или мы еще кто-то, да, и поэтому вы будете хорошо жить. Мы понимаем, что у семьи и ценности, они одинаковые. А сейчас важно ли смотреть на семью? Ну, это вопрос, да, это богатство. Семья, и у них одни ценности, вот это бедные и другие, а молодые влюбляются, и, и все им пророчат однозначно разводы, и понимают, что они жить не будут. Вот если я прихожу в гости к своему будущему а, мужу, да, вот я проверяю тех двух партнеров, про которые мы говорили, я пришла в одни гости, я пришла в другие гости, я вижу какую-то обстановку в семье, какая-то мне более близка, какая-то менее близка, вот у меня будет точно так же, или будет совсем по-другому, важно ли выбирать именно семью? Первый у меня встречный вопрос. Откуда вы знаете, что было именно так и раньше? У меня ощущение, что это первое, так называемый, социальный шаблон. И если мы сильно возьмем про институт брака, про создание института брака, то, возможно, мы сейчас говорим про то, что изначально брак был коммерческой историей. То есть не зря соединялись короли с королями, как вот вы говорили, купцы с купцами. И, кстати, в России до революции действительно было очень сильно сословное деление. И ты действительно не мог выйти из купеческого сословия в какое-нибудь дворянство и так далее. Да? Почему остался тот же Ломоносов в аналах истории? Потому что такие единицы, когда Ломоносов купеческий сын. И когда он пришел в москву и начал заниматься науками это он занимался тем чем занимались дворянские дети да? и таких людей и примеров истории единицы более того если мы посмотрим даже простые исторические фильмы любовь отдельно а брак отдельно и недавно прочитала про массаев у них прямо это одно и то же то есть что это они женятся и а, у мужчины может быть четыре жены. Более того, а, жен, женщина может иметь при желании согласии а, секс на стороне. И тогда я так и говорю, я говорю брак отдельно. Это коммерческая история. Я вообще за, если честно, многомужие, потому что требования нашей современной женщины, вот человек 5, как минимум, а некоторых даже 10. Почему мы говорим <ти tapered> про многоженство? для меня загадка вообще. Так что, и кстати, его с последующих жен выбирает первая жена. И то есть они как бы и себе подбирают партнера, и ему разрешают жениться или нет, чтобы у них было какое-то согласие. Right. Right. А, поэтому, кстати, если мы возьмем тех же узбеков... Им до сих пор выбирают жен мамы, и они прям не совсем на свадьбе знакомятся, я общалась с ними, но где-то недалеко до свадьбы, и судя по тому, сколько свадьбы готовится, чувствует мое сердце, что уже вообще-то все готово. И я говорю, если она тебе не понравится, ну вот если не понравится, мама другую найдет, но мне понрав, мне нравится. То есть, как вот раньше этот момент был, когда там крестиком она какой-то свой портрет вышла, вот он там любился и поехал ее там этот жены брать. Ребята, эти вещи закончились. Более того, да, есть такая версия, она не очень популярная, но она про то, что, возможно, наше количество разводов, это про то, что мы не так давно самостоятельно выбираем себе партнеров, и обычно это по молодости. Но тут я очень сильно не соглашусь, потому что количество разводов сейчас растет, везде растет. Это мы берем и Восток, это мы берем и Африку, это мы берем и Запад и так далее. И, например, если взять тот же самый Узбекистан у них количество разводов растет, и для того, чтобы не разводиться, кстати, в Царской России была очень похожая история, то законопроектом обусловлено, что кто хочет развода, тот, собственно, за него и платит. А так как женщины в основном сидят дома, воспитывают детей, то это если твои родственники за тебя что-то заплатят, и тогда у тебя есть шанс. То есть если тебя из этого всего заберут а в царской россии делали с разводами боролись очень просто а, и мы этого не Каренина толстого видим когда ребенок остался с отцом не потому что она не хотела его видеть а потому что это были законы того времени потому что женщины не могли содержать детей а, и это скрепляло брак потому что она может быть давно его бросила бы, но так как ребенка надо тоже бросать то проще иметь каких-то там какие-то скандальные связи еще что-то но не разводиться а вот и я все все-таки за то, что э, количество разводов, на мой взгляд, это как раз-таки э, так называемая самостоятельность женщин, самостоятельность мужчин. То есть э, мы уже, во-первых, как с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения выживания, не очень нуждаемся в друг друге. Почему я и говорила, мне загадочно, почему люди женятся, если они уже и так все имеют вместе. Единственный момент, который ну, делает логичным свадьбу, это как раз принадлежность друг другу. Когда после свадьбы я знаю, что ты у меня есть, и я у тебя есть. Но некоторые люди это делают без, как они считают, штампа в паспорте, и тому подобного рода вещи. А вот И есть у меня такой тоже шутливый момент. С появлением скотча Развода стало больше. Женщина думает, что она больше может. А, то есть, э, дело в том, что женщины достаточно эмоциональные существа. И вот здесь, Елена, наверное, нужна будет ваша помощь. Потому что я знаю, что на развод 95% подают женщины. То есть, мужчины крайне редко это делают. Нет. Ну, женщины чаще, да, но ну, не 95, безусловно. А если в цифрах? Ну, Мужчины более нервные, более нервные в этом вопросе. То есть они могут чем-то быть недовольны, э, да, но э, вот прям так резко разорвать, да, скорее это все-таки какой то жизнь. Мужчина может уйти, он может э, завести интригу на стороне, он может найти любовницу, вести двойную жизнь. Вот эта ситуация для них э, кажется самым лучшим выходом из ситуации. А вот принять решение, несмотря на то, что да, мы ассоциируем мужчину именно с мужчиной, который принимает решение, и принять какое-то решение, вот это для них дается очень сложно. А... Вы знаете, вот этот момент, мне кажется, сейчас по поводу измен вопросов, он очень такой унисекс вариант, потому что а, многие женщины, разводясь, они вообще, мне кажется, разводятся для того, чтобы принадлежать всем, а не одному. Им так это грустно. Да? Как И последнее время действительно очень много мужчин как раз-таки обращаются для сохранения семьи, для сохранения отношений. Причем у меня недавно была консультация, я мужчине говорю, вы знаете, ему, в принципе, можно как парик семейного психолога, понимаете, вот то, что вы описываете, это есть скучно. Там возрастные кризисы, семейные кризисы детей и так далее. Он говорит, я пробовал, она не идет, она говорит, у меня все хорошо. То есть человек идет, как вот кролик в пасть, да, в развод, и она строит из себя обиженного какого-то ребенка. Назовем это так. И она даже не понимает до конца, что... Да. Вот это о том, что ее ждет. Я про семью не поняла. Мне нужно смотреть, если у них в семье, например, не принято тратить деньги. Если у них в семье, например, не принято, э, очень часто бывает, да, когда мама на себя не тратит деньги. То есть она все лучшее детям, все лучшее для... Ужа, а, Мне, очень что, что это, ждать, Мне очень интересно, как вы это увидите. Мне очень интересно, как вы это увидите. Потому что вы сейчас мне рассказываете такие очень длительные наблюдения. А когда я прихожу в гости и посидела за столом, мы посмеялись, пообщались, вот как сейчас. Я, например, не знаю, тратите вы на себя деньги или нет. Да. То есть то же самое про меня. То есть... Мы же не будем за столом задавать свекрови, тем более вопрос, да? Слушайте, а вас принято на вас тратить деньги или нет? Или так? Все не две недели, тем не менее. Полгода, когда это какие-то совместные праздники, когда мы понимаем какой-то быт, да, мама поехала туда, или мама поехала в другое место, или мама где-то стрижет, или мама все время сидит дома, упирает, накрывает на стол. Ну, это вообще очевидно, это видно, как, как уклад семьи, скажем так. Но вот а... тоже об этом надо. Проговорить, да, что у тебя в где так, а вот я, например, хочу, чтобы было по-другому. И э, согласен ли будет он на это, или будет говорить, что все хорошо? Вот в этом плане мы можем сойтись или не сойтись? Вот здесь вы мне очень напомнили вопросы моего клиента, почему женщины такие меркантильные. То есть у вас уже есть некая картинка. И вы под нее подгоняете факты, понимаете? Да. То есть если мама стрижется в цирюльнике, то это плохая мама, она на себя деньги не тратит, да? А если она стрижется там а-ля Париже, да, то тогда есть шанс, что она ничего так мама. И вообще ее любят. Я почему то это сразу оговорила, как вы это поймете? Потому что обычно, когда человек живет в этой системе, он вообще не понимает вот этих вещей. Он уверен, что у него все нормально. И он не понимает, что как, ну, конечно, мама на себя тратит, потому что он не считает, не считает, сколько там кто-то тратит, откуда она деньги берет, но все не задают вопрос, потому что он ребенок в этой семье. А вот, и... Я вам сейчас расскажу, что обычно происходит, да, угу. почему я про этот вопрос Нет, не ты... честно, я умом понимаю до конца, но я вас послушаю, да. А потому что в разводе обычно вот приходят и говорят, он мне вообще не дает ничего трасть у нас с ним абсолютно разные взгляды. Вот как его мама сидела и занималась дома огородом, так он мне предлагает вести точно такой же образ жизни, но я же молодая, я не хочу, я хочу куда-то сходить, я хочу ездить в отпуск, а он говорит, зачем это надо. Или второй. Противоположный вариант. Когда она очень домашняя, я его выбрал там, не знаю, у кого, по вашей там терминологии, да, и он ее все время толкает, иди, иди, тебе надо учиться. Ну, потому Ты что ему, помочь. да, развитие там. важно. Да, потому... У него, у него делали в семье, да, что мама была а, там, не знаю, занимала руководящие позиции, пост. А она очень спокойная, ей не надо она занимается работой, она считает, что она самовыражается, ей не нужно стремиться постоянно что-то делать. А у нее толкает, толкает, толкает и говорит, ну что же ты вот никак вот не раскроешься, ты вот не живешь, ты существуешь. Я про эти позиции говорю. Вот тут семья очень большое влияние имеет на человека, на меня, на кого-то другого человека. Поэтому если у нас разные, вот у семей разные взгляды на жизнь, да, разная жизненная такая позиция, смогут ли вот, супруги жить вместе в этом случае? Или а, они будут терпеть друг друга? Вообще всегда отношения и ответственность за отношения лежат на самом человеке. И соответственно, если я хочу развестись, у меня найдется куча причин. И то, что раньше меня радовало, теперь будет это меня печалить. А если я хочу жить вместе, то это опять-таки найдется куча причин. И люди, как я всегда говорю... Влюбленные люди всегда договорятся, любящие люди всегда договорятся. Если люди хотят договориться, то они смогут, если не хотят, то не смогут. Я сама была свидетелем очень интересной истории, когда мой муж за мной ухаживал, а родители говорили, надо же, какой он прям настоящий мужчина, молчит, тихо себя ведет. Когда мы поженились, те же самые родители говорят, что он с нами молчит, ему что, сказать нечего? Я говорю, ребят, я не поняла, а что это у вас одно и то же в разных ипостасах, да? То есть тут не то, что мы с ним договаривались, а тут родители уже к нему претензии, потому что пока он мужем не был, он был очень хорошим. А когда он стал мужем, надо срочно как-то объяснить дочке, как его воспитывать. Видимо, такой был посыл. Честно, не знаю всю эту историю, но мне он, причем, понравился, что один и тот же факт он подавался с противоположных позиций. Вот. И то... Тут не стоит а, очень надеяться прямо на, а, на а, психолога, не надо надеяться на Свапа. Вернее, тех надо взять в помощники, но ответственность все равно лежит на самом человеке и за соус-тренинг и за взгляд, которым мы смотрим на своего партнера, будущего, настоящего или какого-то другого. Елен, мы весь этот эфир говорили, что выбор делает сам человек. Мы не говорили, что психолог это делает, мы не говорили, что сваха это делает, но мы говорили про то, что очень хочется, как я называю, халявы, и поручить это кому-нибудь, и с него потом спросить, да. почему это я, Пятый раз развелся, и как-то мне вообще алкаша подсунул. Я четырех алкашей пережила, а ты мне еще и пятого подсунул. Да? И тому подобного рода вещи. Да, действительно хочется, но к сожалению или к счастью, в этой жизни за свою жизнь отвечаю я. И все, что в моей жизни происходит, происходит только потому, что я этого хочу. Соответственно, если мы заметили что-то в семье, а, проще всего спросить у человека, слушай, вот смотри, твоя мама вот так себя ведет, а для меня такое неприемлемо. И у меня сейчас есть девушка в консультировании, которая, они у них очень разные семьи, и мы стоим только на том, что а, он же ее выбрал. То есть он как-то, и вот мы лавируем между вот этими огнями, потому что там очень жесткая ортодоксальная семья мужчины, и мы делаем ставку только на то, что уклад в семье до конца самому парню не нравится, да? и тогда здесь еще можно что-то построить, вот, поэтому мы всегда делаем, как я говорю, правильный выбор. Поэтому мы всегда действительно выбираем тех людей, которые нам подходят. Я сегодня рассказывала, как мы это делаем. А то, что потом нам выясняется, что мы видим как-то что-то другое в нашем партнере, да, согласна, Но тогда, ребята, с первой во вторую колонку бегом, чтобы вам было легче жить с этим человеком. Вот у меня очень часто доверители, друзья, которые развелись, смеются и говорят... А, Лена, ну у тебя же там так много ну, претендентов, тебе надо открывать второй какой то все, кто разбился, их надо а, сразу смотреть, что это за люди, и по парам распределять по остальным, ну не пропадай же добро. Не то слово. Вот мне хочется сказать, для всех моих претендентов, которые ищут пару, да, которые хотят устроить свою жизнь, вот действительно могу сказать за своих, за тех людей, в которых я работаю, причем будь то мужчина или женщина, это все просто великолепные и замечательные люди, действительно. У Я меня тоже все клиенты сказать, именно такие. Да, да, не могу сказать, это часто о второй стороне. Иногда это тоже замечательные люди, но просто они в какой-то момент не поняли друг друга. Иногда это полная противоположность, и тогда даже у судей возникает вопрос, вы где его нашли, или вы где ее нашли, но так же не может быть, это же надо такое чудо было еще и откопать, то есть это не только я себе такие вопросы задаю, да? но это вот еще и такое судейское усмотрение. Вот те, кто хочет устроить свою жизнь, да? с чего им начать, вот они как-то должны к вам обратиться, вы их тоже будете каким-то образом, да, по категориям распределять, или смотреть, кто кому нужен, вот как им жизнь устроить, даже если, несмотря на то, что они развелись? Я сейчас скажу то, что я скажу. Я работаю с людьми, они а с бумажками, и поэтому прием в агентстве длится от 3-5 часов. За это время мы выясняем вообще на самом деле, что человек хочет, а во-вторых, убираем те препоны и преграды, которые до сих пор не позволяют человеку получить то, что он хочет. И часто даем рекомендации в этом направлении. Если я вижу более серьезные какие-то моменты, например, человек 40 лет, до сих пор женат не был. То есть здесь все-таки нужен психолог и, к сожалению, не одна консультация. Здесь нужно хорошо поработать если честно сохранение семьи очень часто одна консультация иногда больше а вот создание семьи от пяти консультаций потому что нам нужно очень хорошо выйти из предыдущих отношений плюс еще как я только что говорила про семейно-родовые мифы и картинки мира и так далее то есть что нам мешает в этом вопросе и плюс ко всему иногда Встает вопрос где-то рождения и тогда я вижу людей, которые где-то там плюс-минус 30 разводятся, потом очень переживают, что им не от кого рожать, они в якобы активном поиске, но у них ничего не получается, и у них получается кого-то найти, когда детородный возраст благополучно минул. А вот И вот этот момент, казалось бы, надо мужчину искать, а вообще-то здесь нужно с этим поработать. А вот, и все это имеет место быть, поэтому мне понравилась ваша фраза «сначала психолог, потом сваха, если по-честному, хорошо бы так и сделать». Да? Uh, и целевая аудитория uh, брачного агентства и целевая аудитория психолога, uh, на мой взгляд, большая разница. Да? Uh, одни хотят, uh, чтобы за них сделали выбор, как мы сегодня и говорили, а вторые хотят uh, решить проблему. И когда мне говорят, психолога, я уже все проработал, мне теперь мужчина нужен, тогда я всегда задаю вопрос. Я говорю, если бы психологом хорошо поработали, мы бы с вами не встретились. Потому что я вижу эти моменты, когда мы uh, 3-4 консультации было, uh, и человек мне приходит, рассказывает, с кем познакомился, да, то есть откуда ни возьмись люди возникают, какие-то совершенно случайные истории, да, то есть у них нет этих каких-то проблем познакомиться, и вообще у людей нет проблем познакомиться, а вот когда у нас есть заборчики, да, вот тогда проблемы есть. И тогда, если я в агентстве сказала слово, вы идеально друг другу подходите, это просто гарантия, что люди не встретятся, потому что у людей есть опыт и, как правило, печальный опыт. И тогда они делают все, чтобы этот опыт не повторился, чтобы мне было так же больно, как было, потому что разводы, на мой взгляд, легких разводов не бывает вообще, не говоря еще про то, что бывает совсем печальные истории, когда иногда мы разводимся и там годами судятся и там какие-то передряги и к огромному печали мне очень жалко детей во всей этой ситуации потому что очень часто они разменные монеты получаются потом я с ними работаю в этом ключе да то есть это все отражается на семье очень сильно и вот. -то бывает, и будем, и нет то да а я просто про то что Спасибо вам огромное за эфир. вам в многом, если не сказать, что во всем, я с вами скажусь. Мы смотрим с вами в данном и том же направлении. И Это замечательно. Хочется, все мои заметили. Или те, которые, те люди, которые сейчас вступают в брак и находятся в отношениях, они посмотрели этот эфир, они сделали вот такое тестирование. Если им что-то непонятно, то они обратились, да, и каким-то образом просто прояснили для себя ситуацию и, возможно, как бы это ни было страшно, да, разрывать отношения на этом этапе, когда тебе кажется, что все хорошо, но когда человек смотрит на ситуацию с другой стороны, ему уже становится все ясно, и это уже не так страшно, да. Это жизнь, в этой жизни все бывает. И, возможно, вы именно сейчас посмотрите на вашу ситуацию, на вашего партнера с другой стороны, да, и поймете, что не очень-то вы хорошо друг к другу подходите. Или наоборот, вы поймете, что вы не очень хорошо друг к другу подходите, но это не будет преградой, да. К тому у вас вот не, не Это как раз третья-четвертая стадия, да, когда мы вроде как да, разные, но этим да, можно пользоваться. Тогда, да, это будет АС да. когда вы понимаете, что да, мы не очень друг к другу подходим, мы разные. Но мы это принимаем, мы все равно идем в брак. И вот это, мне кажется, очень здорово, и тогда работы и у меня будет меньше, и у вас будет меньше. Это, это наши цели, куда Спасибо. мы все идем. Да, совершенно верно. И всегда желаю счастья людям, всегда желаю продуктивных отношений. Наверное, последнее, что я скажу, иногда люди боятся сохранять отношения. Это же сейчас мне психолог научит терпеть. Ни в коем случае, ребята. Сохранение отношений – это всегда возврат к романтическим, здоровым, адекватным, нормальным отношениям, которые вас поддерживают, которые конструктивны, а иначе. Иначе, я повторюсь, без любви в браке делать нечего. Спасибо огромное за приглашение. Спасибо огромное, спасибо. Да, всего доброго, всего доброго до свидания. Спасибо, спасибо большое. Да. И подрастающим тоже. Мы им будем показывать этот эфир лет это через 20. Согласна, согласна. согласна. Да. У меня уже есть кому его показывать. точно. Да. Все да. И, и подрастающие поколениям тоже. Мы им будем показывать это на эфир, и это через. Как я это делаю? Господи, извините.